Ладно. Yeah. Yeah, нормально. Берите, да, сигаретка сломана, блядь. Берете, можете вот так, блядь. Сначала надо вот это отрывать. Оторвали это, блядь. Закручиваете, как, блядь, свою, блядь, тёлку и бьете, блядь, при взорвать вместе. Вот видите, залечил. Можно, блядь, с этой стороны, ёбаный насос. А кто снимает, тот полный гамма-сек.